Добрый день, с вами снова Мэтр. И, как видите, наш новый стадион уже почти готов. Осталось мне только накопить денег на билет. Если повезет, возьму билет на vip трибуну Мэтр, ты же в моей команде. Для тебя вход бесплатный. Правда? Спасибо, друг. Итак, наш международный чемпионат в самом разгаре, и нас ждут очень интересные события. Вообще-то, Хиру пришел к нам из мира дрифтовых гонок. На первый взгляд, эти гонки не имеют с нашими ничего общего, но это не так. Это точно? А вот если я хожу без билета, может, для меня и буфет бесплатно? Э, да, конечно. Так вот, о гонках. Дрифтинг — это само воплощение мастерства, стиля и красоты. Можно выучить технические приемы, но если это некрасиво, уже не то... Да ведь? Слушай, я правильно понял, даже если сегодня нет гонки, я все равно могу войти и заглянуть в буфет. Точно! Хоть весь его домой отбуксуй. Ну что ж, скажем спасибо молнии Маккуину за то, что он уделил время для нашей беседы. Братцы, у меня буфет на халяву! Рад был помочь. Oh, всем привет! И пока у Метро бесплатный буфет, ну как он сказал, буфет на халяву, мы погоняем с Хиро и еще одним нашим товарищем. Хиро, кстати, как уже было сказано, это гоночная машина для дрифтинга. Он пришел к нам из мира дрифтинга, а как он себя покажет, узнают те, кто досмотрит это видео до конца. Ну а пока наша уже рубрика, которая постепенно становится уже постоянной, и я думаю со временем мы ее сделаем очень стабильной и очень-очень-очень постоянно, так бы сказать. Привет и нашим друзьям. Хотелось бы передать привет каналу Кока ТВ и каналу Ростислав Осипенко. Есть такой канал в комментариях в предыдущем видео и Спайдермен 007. Как же без тебя, друг наш? Спасибо за то, что вы с нами кто хочет услышать привет лично для себя и как бы принять участие в записи следующего видео пишите нам в комментариях свое имя и фамилию ставьте лайки и обязательно попадете в следующий выпуск ну а пока мы продолжаем нашу чудо гонку сразу скажу у нас будет три зачетных круга а гонка кстати у нас необычная очень интересная те, кто досмотрят до э, конца первого круга, тут осталось уже немного, узнают, почему же гонка необычная. Вот, сейчас, в принципе, вот он тот момент, конец первого круга, у -у -у. вот, ребята, гонка необычная, потому что это у нас эстафета, эстафета-гоночка, такая интересная, мы будем гонять на трех машинах. Первая была, ну, естественно, молния Маквинку, даже без него? Вторая э, раритетная, поправьте меня, если я ошибаюсь, и, а я думаю, что я не ошибаюсь, это какая-то из старых машин Chevrolet. У них такие были знаки, если я ошибаюсь, напишите мне об этом. Кто стопроцентно знает, что это за машина, марка-модель, э, пожалуйста, просветите нас, э, меня и всех наших подписчиков. Буду очень благодарен за это. А пока мы входим во все виражи, ну как входим, э, скрипя зубами, бампером и крыльями по стенам, мы потихонечку въезжаем. Мы привыкли к управлению Маквином, а вот, э, раритетная машина для нас как-то идет туговато. Она немножко тяжелее и похуже в управлении. Ну, она просто не тянет много, она в оригинале, я бы так сказал. Как есть, так есть. Никаких доработок, просто обычные лошадиные силы и механическое управление. Но за рулем уже продвинутый водитель. Продвинутый водитель, который накрутил уже ни один круг, ни один километр. Как в, в тачках и в разных играх. Кстати, и кому интересно, можете посмотреть на нашем канале. А вот и третий круг, и мы едем вообще на фургончике, Если я не ошибаюсь, это у нас Volkswagen, один из первых. Один из первых Т-шек. Да, как бы это так громко не звучало, это дедушка нынешняя Т-5. Вот, дедушка дедушкой, а гонка у нас он в управлении вообще какой-то никакой. Но самое главное, что мы не разбились, не перевернулись и продолжаем гонку, а тем не менее занимаем-то первую позицию. Но финиш у нас покажет, кто же лучший оказался, чья команда лучшая по результатам всех трех кругов. У нас пока преимущество. Два круга за нами, а вот что будет на третьем, я не знаю. Потому что Хиро это все-таки тоже гонщик, хоть и дрифтер, но гонщик. Им, кстати, в некоторой мере на вот этих трассах и даже интересно. Вот, хотелось с вами немножко поделиться, недавно смотрел канал Discovery, у них выпуски такие были. И они проходили трассу дрифтом, проверяли, как же простым стилем проехать одну ту же самую дорогу. И с помощью заносов дрифта и всего такого интересного. Ну, в принципе, выпуск очень интересный, узнал много нового и понял, что все-таки дрифт не всегда помогает. Вот. А помогает мастерство. Мы на финале, и мы победили. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, делитесь нашим видео с друзьями. Пока-пока.